Друзья, привет! Я сегодня хочу сделать необычный эксперимент. Я хочу приготовить перепелку, точнее я хочу ее запечь э, в мультиварке э, с использованием технологии э, для кондитерки, для выпечки и так далее. Я не зря вам показал вначале маленькую бутылочку чиваса, взял ее для пробы, но, как оказалось, она была лишней. Достаточно было взять бутылочки Джемисона, на которую, виски тоже, на которую прекрасно садится перепелочка. Вот в таком виде мы будем ее запекать. Прежде чем насаживать перепелку на бутылку, нам надо сделать небольшой подготовительный процесс. Необходимо набрать бутылку воды приблизительно вот столько. Набрали. Теперь в каждую бутылку надо добавить специи. Специи я возьму горошек душистый, черный, штучек по 5 в каждую бутылку. Далее розмарин тоже по чуть-чуть. Теперь одеваем перепелочек. И отправляем их в мультиварку напомнить что это эксперимент я перед этим никак не готовился вот как придумал так и делаю поэтому ставлю режим выпечки мультиварка предлагает 50 минут я выберу час я буду посматривать периодически Выставляем вот таким образом, чтобы перепелка не касалась бортов, потому что мы запекаем со всех сторон, теоретически, и будем наблюдать по корочке. Птичка нежная, готовиться должна быстро, поэтому посмотрим на каком этапе мы скажем, хватит. Прошло 20 минут. визуально не поменялось ничего, температура высокая птичка нагретая, но я очень я очень сомневаюсь, что в таком режиме у нас получится сделать то, что мы хотим, поэтому я все-таки предлагаю перейти на режим запекания Сейчас мы выключим так это у нас Все-таки выпечка она больше действует на внутреннюю часть, а запекание, я думаю, что на внешнюю. Поэтому включаем. 45 минут предлагает. Ну, пускай тоже на час. Вот через 15-20 посмотрим, что дальше. Прошло еще 20 минут И сейчас мы слышим тот процесс Который нам необходим Не запекается С них сейчас стекает Жирок Сейчас их можно посолить, кстати. прямо сверху. Я буду использовать соус терияки. Хочу попробовать их смазать. Благодаря соусу они должны получить красивую корочку. Еще минут пятнадцать. Обратите внимание, как кипит. лишнее убрать по-моему очень даже симпатично получилось сейчас попробуем да, она готова Получилось Очень Очень симпатично И м -м, Очень вкусно Очень нежно, мягко Ну перепелочка сама по себе Классная птичка Друзья Соус терияки Добавил Такой пикантности Класс Можно Можно Экспериментировать с другими соусами. А еще мы попробуем делать в духовке. Подписывайтесь. Будем экспериментировать. Будем делать вкусные ролики. Всем пока.